Уважаемые коллеги, дамы и господа, рад всех приветствовать и души поздравляю вас с Днем Российской Конституции. Из года в год мы отмечаем этот день как государственный праздник. Отмечаем не только из уважения к основному правовому документу страны, прежде всего из уважения к своему выбору о в себе. Тогда в 1993 году мы голосовали за правовое государство, демократию и свободу. Мы голосовали против распада федерации, против слабой государственности и неэффективной экономики. По сути, 12 декабря 1993 года мы выбирали будущее России. Все, чего мы добились за эти годы, было сделано на основе Конституции, в полном соответствии с ее буквой и духом. Отступление от нее неизбежно велик тупик к ослаблению страны и государственной власти. И потому пересмотр фундаментальных положений Конституции равнонасилен пересмотру основ государственного строя страны. А ревизия ее норм, проектованная политической конъюнктурой, прямой путь к кризису власти и к расшатыванию органов власти, к опасным государственным конфликтам. В этой связи хотел бы еще раз подчеркнуть вопрос о поправках ведущих к принципиально новой конституции в нашей стране, на повестке дня не стоит. Как не может стоять вопрос о демонтаже ее базовых ценностей и отказе от демократических завоеваний. Хотел бы еще раз вернуться к тому, о чем говорил и повторить. Это в полном объеме относится и к сроку президентских полномочий, которые... От действующего президента меняться не будут. Следование конституционным принципам и нормам существенно расширило сферу действия права и закона в стране. Открыло простор к развитию гражданского общества. Дало толчок к развитию конституционной юстиции и новой судебной системы. Укрепило федерацию. Следующие шаги в государственном строительстве дебюрократизации общественной жизни и экономики также базируются на логике Конституции. Между тем, еще не завершена важнейшая работа по разграничению полномочий между центром и субъектами Российской Федерации. Я не решены ключевые вопросы из сферы совместного ведения. И я обращаю внимание как федеральный. Так и региональных органов власти на то, что эти проблемы напрямую связаны с интересами целостности государства и обеспечением равенства в правах всех граждан Российской Федерации. Совершенно нетерпимым является и то, что отсутствие закона еще часто подменяется единоличным решением, а по просто произволом чиновников. Что нормы субъектов Федерации, Муниципальные и ведомственные инструкции нарушают подчас политические, социальные и имущественные права граждан. И сегодня в годовщину Конституции хотел бы обратиться к тем, прямой долг которых – соблюдение конституционных положений. Это прежде всего, конечно, судейское сообщество, сотрудники правоохранительных органов, сотрудники всех органов власти и управления. На ваших плечах лежит прямая обязанность защищать права граждан, защищать их достоинства, которое, как провозглашено в Конституции, охраняется государством. Давайте это делать эффективнее. От ваших действий зависит вера в ней, в способность власти, взаимное уважение государства и граждан нашей страны друг к другу. Дорогие друзья, то, что даже в самые трудные, кризисные времена, мы знаем об этих временах, власть не поддалась тогда соблазну поправить конституцию под себя, в конечном итоге пошло на пользу и власти, и государству. Наша конституция и не гнут, и не пряник. Она больше никогда не будет идеологическим жупелом или чьей-то политической игрушкой. Конституция — это основной закон государства. И пока действует этот закон, никакие эксперименты над государством и людьми позволены быть не могут. Научиться жить по Конституции – это и есть высшая школа демократии. Школа, которую все мы обязаны освоить. Я предлагаю тост за Конституцию Российской Федерации, за благополучие и процветание Великой России, за граждан России.